Читайте в 36-м номере BizJournal «Информационная безопасность банков», «Социальная инженерия и утечки. Как устранить две беды одним ударом?» Полемика экспертов поднимает видение проблемы на новую высоту. Чем будет жить отрасль в 2020 году? Впервые в журнале глава Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Где и почему российская система информационной безопасности свернула с верного пути? Узнайте в статье эксперта журнала Андрея Курила. Как держать злоумышленников под контролем при помощи анализа трафика? Читайте в статьях экспертов компаний Positive Technologies и CTI. Также в номере – лидирующие российские технологии, панорама деловых мероприятий, изнанка мира инсайда и другие ключевые темы, которые будут активно обсуждаться на Уральском форуме. Ищите новый выпуск журнала на крупнейших мероприятиях отрасли, а также читайте онлайн-версию.